Посмотрим, что происходит с жидкостью при испарении. Возьмем термометр и обмотаем его конец бинтом, смоченным водой. Заметим, что столбик жидкости в термометре начнет опускаться. Это свидетельствует об уменьшении температуры жидкости при испарении.